Птицы, солнце, блики, пространство становится многомерным. Можно сесть и забывать, забывать про асфальт, видя асфальт. Забывать, если нет сил, видят цветы. Забывать про долги, ног столько, что не хватит никаких призов веков. Солнце в руках Забыть есть шанс остаться где-нибудь на краю света, птицы кричатся ярче, просыпается мир, купаться в лучах прозрачных, как звери, птицы не заботясь о долгах. Птицы, солнце, блики, пространство становится многомерней. Давайте сейчас перенесемся из Москвы в Сербию. Сейчас будет единственная песня, не с моими словами. Марку Даркович. Марку Даркович Открывают глаза Зелёные С узким кошачьим драчком Он понимает, что ночью была гроза Позору паутины под потолком. Марку надевает печатки из компании клыков, И завязывает волосы узлом саламона, палы. Волк, дав, заслышав хозяйский зов, поднимает голову, смотрит сердито да, и сон, из волосы цвета ворона крыла А кожа горит на солнце, как медь, он никогда не смотрится в зеркала. Потому У кого? Марку никого не видит, он думает о Камиле, зла золотом, бровой дочери кузнеца. Она не верит в глаз, не боится нечистой силы, При разговоре не прячет глаз, не закрывает лица. Марка волосы цвета воротного выкрыла, а смуглая кожа горит на солнце, как медь он не. Никогда не смотрятся в зеркала Потому что в одном из них его поджидает смерть В одном из них его поджидает В одном из них А, хорошо была песня на стихи Таня Иванова-Дятловой. А сейчас... Камни. Нормально? Камни Летали, крохотали, застыли И ничего не скажут неразличимы С большой высоты. Сыпались, спили, крышились, прессовались, стали Потом частью крыши или стены Асфальт, бетонные плиты, лестницы на чердак Неподвижны, стоят на смерть заполнены Массой мурованных Раньше свободных камней Однажды камни Станут течь, крошиться, падать, а живут Заговорят, ты услышишь Историю и терпения Мы в бетоне вмурованы Прочно друг друга Боимся нарушить покой мы песок на свободе, теряемся быстро, будем занесены, куда пройдим утром по городу сегодня. Кричащий то всюду видишь листья сирени в форме сердец. Символы любви кричащие, я, то всюду видишь листья сирени в форме сердец. Символы любви кричащие, повсюду. Символы любви кричащий то всюду. Песня слабодневная. Мы не будем от мрака к свету идти, поэтому такие вот маленькие вкрапления. Из моей головы, чтобы впредь никогда не ставить ни за них, ни против них. Пусть котел пропаганды взорвется у них в головах и сведет их с ума. Путь соберутся и наносят себе увечья, Когда захотят войн. Пусть не распоряжаются Дальше своего дворца Те, кто не Дальше своего носа Пускай так вера, что сильный Но смеются над ними все Пусть рассеются, как дым Даже тени пусть растворятся И на том светить как это. Если будет чего-то не хватать Я добавлю и окончательно Изгоню тех, кто имеет власть Из моей головы Из любого пространства Из любой строки которые спорят правда как правда. Есть? Можно? Правда как правда. Попытался открыть глаза одна или много Разрезанных, перепиленных, перемолотых Правда как правда И если обошлось без пострадавших Без суда и следствий и пыток Значит больно будет не сразу Правда как правда, а потом Я попытался открыть глаза в глазах мухи Тысячи раз переливается так, что Правда, как правда, радуга кажется Разноцветным слепящим алмазом Правда в каждом из этих глаз, как поверхность луны Правда, как правда, расчлененная на сегменты Один скажет кратер, другой ответит долина Третий возразит гора и повезет еще Правда, как правда, если каждый заметит, что все это вместе из камня. Но вот полмесяц, что делать с темной стороной луны? Попытайся открыть глаза Все свои сто глаз Ну-ка, что они там говорят, дружище Ты еще не спятил но теперь попытайся жить с этим Эх! А две можно? <погона> um -hmm> блин. А? Невероятно раздутые. Сердце Москвы Ведь у больного скоро инфаркт Однажды разорвется И нам отвечать за последствия Собирать крохи Принимать потерпевших Невероятно Москвы Принимает кровь Синесе, Волге, Амур и Лены И ему кажется Что оно вправе Ничего не дать взамен Оставляя кровь в себе Невероятно раздутые Сердце страны Гонка желаний бесконечно Но ты не накормит голодного Пока сам считает себя голодным Вся Россия смотрит в экран. Этот инфаркт Пусть каждый найдет свою веру Уедет свой край Мы как капельки крови рассеемся От Калининграда до Владивостока Жить не тужить Никому не будет грустно лишь старые москвичи, кто не может, без города, будут медленно латать свое больное сердце. В те, кто дышит мне в спину Кто сидит за одним столом Кто глядит одними глазами со мной в нас одна кровь, Живая и мертвая, стучит одно сердца, Теплая и холодная, Как будто в нас одна кровь. Даже когда мы слишком разные, Даже когда мы слишком разные. Дно сердца. Даже когда мы хотим разного, даже когда мы хотим разного, продолжаем быть вместе. Даже когда Однажды я посмотрю, кому-то в глаза так же невыносимо. Дышите мне в спину, не дышите слишком страшно, не дышите слишком страшно, глядите мне в глаза, не глядите в ваши глаза, не глядите ваши глаза. Слишком светлый Мне не вынести Однажды я посмотрю Кому-то в глаза Так же невыносимо Однажды я посмотрю Также не выносимо однажды. Те, кто дышит мне в спину, Кто сидит за одним столом, Кто глядит одними глазами со мной. Ура, ура, ура, спасибо.